Всех рада приветствовать на нашем канале. Сегодня хотим представить нашу новинку – чердачную лестницу Profiling Hobby собственной разработкой. Разрабатывая чердачную лестницу, наша компания преследовала следующие цели. Первая лестница должна быть максимально высокого качества и выдерживать максимальные нагрузки при эксплуатации. И второе – цена лестницы должна быть минимальной из возможных. В данный момент мы производим лестницы двух размеров 1200 на 600 и 1200 на 700. При высоте лестниц профин Хобби от чистого пола до потолка составляет 2 метра 800 миллиметров. Розничная цена чердачных лестниц Профинг Хобби минимально на рынке составляет 1200 на 600 лестника стоимость ее 7850 рублей и 1200 на 700 стоимость ее 8250 рублей. Это дешевле чердачных лестниц эконом-класса, которые более низкого качества. У чердачных лестниц Profin Hobby все деревянные детали выполнены из архангельской сосны, а металлические части сделаны по индивидуальным чертежам из оцинкованной стали. Далее вы увидите сам монтаж данной лестницы и небольшие хитрости для монтажа чердачка. Монтаж лесенки Profin Hobby осуществляется с того, что мы берем два брусочка, либо реечки, которые накрутим на наш черновой потолок. Да, и кстати, не забывайте, то, что Монтаж, который вы сейчас видите, должен осуществляться только на черновой потолок. Для чистого потолка данный монтаж не подойдет. Накрутим две рейки. Возьмем люк. Этот люк установим. Тем самым у нас уже будет задан уровень. Уровень люка с черновым потолком. Мы надеемся, что конечно у вас черновой потолок тоже ребята монтировали по уровню. Не забываем про то, что монтаж вы должны осуществлять в проем 1200 на 600, хотя лестница фактически имеет размер на 2 см меньше, как по длине, так и по ширине. Этот зазор нужен для нанесения пены и утепления данного проема. Далее по видео вы увидите все следующие шаги, которые не требуют комментариев. В завершении нашего видео хотелось рассказать еще про люк чердачной лестницы, который выполнен из МДФ с отделкой белой ламинации. Люк толщиной 16,5 мм, выполнен в холодном исполнении с одним контуром уплотнения. Если вас заинтересуют чердачные лестницы с более большим коэффициентом теплозащиты, мы можем вам предложить лесенки торговой маркетинга, которые уже 55 лет на рынке и зарекомендовали себя только с положительной стороной.